Ну что, друзья, приступим к распаковке. Упакован отлично. Весь замотан в пленку. Вот пломбы какие там стоят. Вот. Весь был в опилках. Видать, обрешетку ставят уже На буферовщик Загоняют на поддон И на нем уже делают обрешетку И пилят сразу же В транспортной Отряхнул его от опилок весь Вот до сих пор еще маленький опилок Даже осталось Видите Замотан Полностью пленкой весь Сейчас мы его откроем Посмотрим Наш долгожданный букс. капленки намотана. Сейчас его откроем. Ну и вот, друзья, главный новогодний приз. Вот буксировщик Клуб. Не ожидал, конечно, что выиграю. Но получилось так, что выиграл. Вячеслав сказал, что буксировщик сразу же обкатали они с Антоном. Вот. Все, наверное, видели по видео, как его обкатывали. Жестко, конечно, его обкатали. Вот. вот. последствия обкатки. Видите? Помятая защита цепи. Видать, Вячеслав с Антоном не только в снег залазили, но и на деревья, наверное. Пополно испутали его вот. так давайте откроем что у нас внутри одной рукой неудобно снимать телефон внутри у нас документы свечной ключ краник и успокоитель цепи Двигатель Заказал лончин Так как слышал что Хорошие двигатели Вот Так что могу сразу сказать Стойки вариатора Ведомого Повыше чем на мужике То есть есть возможность Скинуть ремень чтобы цепь не снимать, быстренько ремень скинул. И заводи центруй гусю. Или еще что-нибудь делай. Посмотрим, масло есть, нет. Масло в двигателе есть. Почки все затянем. Бензин. Бензин тоже есть не знаю хотя при перевозке компании заставляют бензин вот такой буксировщик ну что я вам скажу друзья участвуйте в конкурсах и выигрывайте и вам тоже повезет вот а бокс клуб благодарю за проведение конкурса новогоднего желаю им дальнейшего процветания успехов в производстве и новых разработок Значит, буксировщик сделан отлично вот очень понравился ну на этом пока все будем выкладывать видео в дальнейшем с покатушек на рыбалке на охоте ну пока